Украина в том виде, которой мы к ней привыкли и знаем ее последние, ну скажем, лет тридцать, она больше в таком виде существовать не будет. И это а, было также видно по инаугурации текущего президента Украины Зеленского, да, что это, ну, громко скажу, это последний президент этой страны. Это по дате инаугурации или по дате рождения? Или и гороскоп, его тоже очень синхронен с этими событиями, потому что 23 год, как говорила, по-моему, Светлана, я вот услышала, кто-то говорил, что у него очень напряженный гороскоп в 23 году, и действительно весна этого года будет очень непростой для него, крайне сложный. и гороскоп страны тоже достаточно тяжелый в этом же ключе.